Всем привет, с вами FIFA прогноз, студия Амир Сабиров и Глеб Нигмати. Амир, Глеб, привет. привет. А, ну что, клубный чемпионат у нас подошли к концу. А, впереди чемпионат Европы. А, сборная России к нему уже готовится а, в полной степени. И первый матч у нас контрольный был с Польшей. 1-1 они сыграли. Да. А сыграли сейчас у нас Болгарией. Болгария. Уже Россия фаворит в этом матче. Ну, это естественно. Но посмотрим, какие... Такти... Какую тактику предпримет Болгария? Посмотрим, что будет. Давай посмотрим, что у нас коэффициенты говорят. Да. Давай озвучь Россию. Так, Россия, значит, 1x ставка 1.47. Достаточно такой. Интересный получается коэффициент. Так, винлайн 1.48 и фонбет 1.49. Ну, везде одинаково, да? Да. Примерно. Mm -hmm. Давай, Болгария 8.501x ставка, 7.37 винлайн, 8.70 фонбет. Вообще не верит в Болгарию? Вообще, да. Просто. Болгария просто. Видимо, она действительно соет к... катку. Так, давай. Ничья 4.41 ставка. Винлайн 4.09. Фонбет 4.15. Ну, в ничью тоже не верит. Ну, скорее всего. Верит победу России. Оно и есть. Ну что, посмотрим? Да, давай глянем. Давай, ты за кого? За Россию? Я за фаворитов, как всегда. Давай, я за Болгарию. Поехали. То поехали? Да, разыгрывает мяч Россия. И проигрывает. Это твоя любимая фраза. Сегодня такого не будет, потому что сегодня матч у нас достаточно несложный для России. Попов. Так, сегодня... русская, русская фамилия. Ого, вот это да, мир! Так, отняли же мяч. Почему не за Россию играть в у меня здесь хорошая защита. Горанчук. Это Кузяев. Угу. Сейчас По левому флангу. Навесик. И забивай, ну что? Нет, пенальти нет? Нет, пенальти нет. Все а, в пределах правил. Все хорошо. Ну, вот первый момент, да, опасный? Да, было неплохо. Так, сейчас нарез. И забивай. Их, Марио. Не забил Марио. Ротер надежен. Так, угловой. Сейчас пробиваю. Эх, был бы Дзюба, да? реке? Да, Глеб. Зюба, да, но вот, к сожалению. Почему-то разработчики решили не добавлять его да. сборную. Ну ладно. Даже не знаю, почему. О, вот сейчас есть момент. Давай, забим. Эх! Повезло, повезло. О, Черчесов. Какой детализированный детка. Луков. Луков, кстати, у меня вратарь. Тоже с русской фамилией. Еще один игрок с русской фамилией. Так. Давай. Мне Болгария. Мне кажется, у меня сегодня будет прям разгром. Как ты думаешь? Ну, слушай, ты еще пока ни одного не забил. Опа. Фернандес, так. Фернандес, давай. Фернандес, иди на защиту, куда ты прорвался а. в середине. Так. Гранчук. Снова. Ты смотрел чемпионат мира в 18-м году? Смотрел. Помнишь матч с Хорватами? Да, было. Какой гол забил Фернандес? Ой, да, это было шикарно. Эх! Да, лучше, лучше не вспоминать. Сказать, спокойно. Как, как Россия проигрывала другим <с командам. Давай лучше вспомним. Давай вернемся к Болгарии. Я хотел вспомнить о матчах, когда Россия выигрывала, но ладно, давай вернемся. Таких матчей очень мало, поэтому не было вспоминать. Кто Семенов? Кто Семенов? Кто Какой Семенов? Семенов – это игрок, да, Семенов – номер, да. И кто Кузяев опять? Так, так, так, так, так. По левому флангу. навесик, И! Ну, голова, ну а, что? Как? Фу! Пронесло. так! Пронесло. Все спокойно, спокойно, У -у ребята. Чух. Краев. Это Ионов. И, И сделал а, хороший пас, И в, хороший пас в... Надеюсь, в Мертвую зону. да Надеюсь, на чемпионате Европы он <laughs> такие пасы делать не будет. Ну, я не знаю. Иначе Станислав Саламович его поставить на лавку. Не знаю, где играет Луков. Но фамилия у него очень русская. Но явно не Барселона. Явно не сборная. <laughs> <laughs> не, сборная не сборная России, И Не да? сборная России, <laughs> <да>? <laughs> Ладно. Так. Это что-то странное, мне казалось здесь желтый. Дальний удар! Слушай, а я а, слушай, залетел. залетел был а если залетел? Ну, я подготовился, у меня прям рука была на джойстике. Ага. А ты умеешь управлять э, братальем? Дружище, да? Так, что у нас? Подошел к концу первый тайм. По ударам 5-2. Ну, владение у нас. Чуть-чуть, кстати, больше у меня, не намного. Ага, угловые 2-0. И офсайд 1-0, у меня 1 офсайд. Ладно. Точность посох 87, точность ударов 0 у меня, потому что ударов 40 просто нет. Ну что ж, зато прорывался. Пытался? Не пытался, пытался, пытался, да. пытался, да. Ну что, поехали дальше? Ну что, начинает Болгария? И выигрывает. Нет, заканчивает матч. Давай. голове что, что сделаешь? Болгария. Чему тебя научили в Монако? Что делать Россия? Да ему ничего не учили, похоже. Судя по тому, сегодня он играет. Ну, слушай, ты им управляешь, ты не забывай. Ну, слушай, это прям жестко. прошлый <решу> раз не забывай, был жесткий матч, так что. Ну, выиграл-то я? Выиграл ты, да, я не спорю. <решу> С большим трудом. <решу> угу. Сможет ли... О, Кудрюшов, ну-ка. Давай, забивай. И... Прошел Кудрюшов, ничего себе. Ну, было бы неплохо, если бы он забил. Не плохо, неплохо, неплохо. Не пойму, что ты хочешь сделать Давай. с тобой командой офсайд. Офсайт? Ну вот первая моя атака и офсайд. Что я не вижу активности у сборной России совершенно. Никакой. Что? Что это за. Вот он момент первый будет. нет! Иванов! Я немножко испугался. Эх, Иванов, Иванов, ладно? Ну, Иванов прям звездит сегодня. Ага. Сейчас пройдет. Смотри, внимательно. Да. Шикарно. Хорошо? Великолепно. Хорошо, ладно. Блестяще. Обидно, досадно. Ну ладно, ладно, ладно. Угу. Чершев, кудряшов. Так, сейчас будет. Давай кудряж, за За дублем пошел, да, кудряш? Да, мне кажется, да. Ну, Спокойно. Это прямо... Эх! Передача другие. Были... Переключился вовремя на него, а? Передачи прямо перед вратарем, зачем? А, забыл, я же управляю им точно. <laughs> да. 85 минута. Один неразгромный 1 Не счет, но Россия вырывается вперед, оправдывает ожидания. Чершу слева, держать его не пускать. Опа! И. Как? Гол! Да! Как он красиво забил. Я даже еще раз хочу на это посмотреть. Это кто Головин? Да. А, нет, это Соболев. Какой Головин? Ну, похож. Хорошо. Мы, кстати, заменили же Головин. Ну-ка, давай посмотрим. Смотри, два. Ой. Два защитника Болгарии. ой, ой, ой как Просто красиво. стоят. Ладно. Выпускаем эту красоту. кукурузу. Ну, ладно. Невозможно смотреть долго на это. Кукуруза. Посмотрим в реальном матче, да? Ну, в реальном матче не будет такого. Давайте. Хотя бы не в сухую. Болгарцы! Нет. Здесь будет. На! Нет. Здесь будет прямо-таки навесик в сторону российской команды. Все. Ну что, и все? 2-0? Да. 2-0. Вот так счет. бесславно Болгария сыграла. Ладно. Ты так сказал, как будто у тебя были какие-то надежды. Давай сразу к статистике. Что ну, у нас? Здесь уже прямо слив по владению мячом. 62-38, да. еще меньше у меня стало. По ударам 8-5, по ударам створ фор 6-2, кстати. Mm -hmm. Угловые 2-0, афсайды 2-0. Точность ударов 40. Это 75%, кстати. Точность спасов 86-79. Слушай, ну... По делу? Mm -hmm, по да, делу, по да? Делу. По делу. Все Выиграл прогнозы России. сбылись. Смотрим матч. В реальной жизни. Да. А, так, ну что, вот такой у нас исход. А, Россия обыграет Болгарию со счетом 2-0. Ничего ну, удивительного, в принципе. Да, как и как, как прогнозировали получилось. наши букмекеры, любимые. Да. Ты думаешь, возможно? Возможно. Так и будет? Возможно, но мне кажется, России даже больше забьет. Да. Но мне тоже так кажется, потому что. Потому что мой Потому уровень. что Россия играл ты. А если ты играл, думаешь, что-нибудь изменилось? Естественно. И сколько бы было бы? 5-0 минимум. Ну ладно, ладно. Ладно. Ладно, спасибо тебе за игру. Спасибо тебе за игру, хлеб. Давай. Смотрите спасибо. матч в реальном времени. Да. Увидимся.